Так, сегодня 28 октября 2016 года, репортаж идет прямой, ведет репортаж Любовь Ивановна о том, как сейчас да будет свет, сказал электрик называется. Вот сейчас некоторый электрик, он, конечно, скрывается под завесой темноты и что-то там непонятное делает, делает что-то где-то там в коробке передач, наверное. Вот, потому что мы решили дом управлять, и наш дом вступил твердо на тропу образцового коммунистического быта. Что они тут делают? Ну-ка, ну-ка, что вы тут делаете? Видите, все так скрыто, мраком неизвестности. Что-то там, туда свети, свети. А ему помогает, ассистирует его наш молодой человек, его тоже не видно. Догадайтесь, кто это с трех раз. Он Сергеевич, могу одно сказать. А кто делает свет, как вы думаете? Что он там делает? Что он там делает? Что, бабах! Баба! бурчит что-то, наверное, он колдует. Он колдует? А, ножом что-то режет. Ой, ой, что он доверили собаки, блин, что он там делает-то? А тем временем на этаже номер один ярко горит свет до самого конца как вы видите друзья мои и нету никакого бардака и общаги кончились всем и даже никто сюда не ходит безобразничать в конец коридора вот из квартиры номер 75 вышла некоторая девушка. А которые тут хотели бы что-то натворить, они сразу загасились где-то там. Вон они, вон они, вон они. Но там и свет. И свет этот сделал. Один молодой человек, да допустите вы меня хоть. Один молодой человек, который, который за свои деньги купил. Но я тебя не снимаю. Он на свои деньги купил и плафон, и выключатель, еще какие-то запчасти. И теперь он вот здесь, в этом темном-темном городе, в этом темном-темном подъезде, в этом темном-темном углу. Что-то происходит, что-то происходит, и, наверное, это скоро произойдет до конца. Есть у меня молоток, да, вот который это кирпичный. Это Толин личный молоток К каменщика, молоток каменщика. Так, ну все, я пошла на собрание, там уже ноль ноль, наверное. Итак, вторую часть репортажа будет по потому что сейчас начинается э, собрание четвертого этажа. Ну что, как дела? А? Все, все сделал нет. Я вот, кстати, вот такой же бутылок вот сделал, тоже дома целый. Он уже там горит, что ли? А, все. О, итак, дорогие друзья, я продолжаю репортаж. Не, жаль. <связываю> вот такой вот цвет не сделал Игорь, <связываю> потому что он сын Рокфеллера. А Любовь Ивановна не сын Рокфеллера, она дочка Рокфеллера.